Всем привет! Сегодня буду готовить шоколадный творожный рулет. Для этого мне понадобится сливочное масло, какао-порошок, печенье, сахар и сладкие творожные сырки. А теперь приступаем. Для начала я перемешаю пол пачки размягченного сливочного масла, пол стакана сахара 100 грамм и двумя столовыми ложками Какао. Чтобы лучше перемешивалось, я чуть-чуть подтопила в микроволновке, размешаю до однородного состояния. Теперь подготовлю вторую массу. Для этого мне надо творожные сырочки, сложить все в одну емкость. Если они с такими крупинками, то перетереть. Через сито Ну, мне попались хорошие они без крупинок поэтому буду просто выкладывать я возьму 4 по рецепту мне сюда необходимо добавить 100 грамм сливочного масла ну я подумала что 100 грамм наверное многовато поэтому я добавлю сюда приблизительно грамм 50 г. думаю что этого будет достаточно ну, тоже зависит от жирности изначально сырков, от того, кто как любит. Сейчас я это все хорошо перетру. Можно воспользоваться погружным блендером. Но, в принципе, у меня сырочки достаточно однородные. Просто перемешаю и все. Я попробую добавить сушеную клюкву. Можно ничего не добавлять, оставить так, как есть. Можно добавить и в начинку порошок какао, тогда будет более шоколадный вкус. Либо же добавить, например, уже потом, когда будем выкладывать какие-нибудь консервированные фрукты, персики или ананасы, будет тоже очень вкусно меня печенье к чаю от Слодыча, но вы можете использовать в принципе любое. Здесь это вообще не принципиально. Теперь верх мне надо смазать шоколадной массой. Это удобно делать силиконовой лопаткой либо шпателем. И вот так аккуратно размазываем равномерно. Теперь сверху мне надо покрыть это пищевой пленкой. Так, с запасом отматываю прикладываю разравниваю и излишек пищевой пленки отрезаю теперь самое сложное мне надо взять вторую доску кладу сверху и сейчас буду переворачивать не сжимая аккуратно теперь у нас оказался нижний слой соответственно верхним и сюда мы уже выкладываем нашу творожную массу. Основное количество у нас должно прийти на средний ряд. Немножко разравниваю. Будем наш домик собирать. Достаем аккуратно хвостики в пленке. И будем поднимать сначала с одного края. И вот так прям рукой помогаем. И потом со второго потихоньку подтягиваем и одновременно у нас распределяется там творожная масса нам надо сделать так, чтобы крыша сомкнулась. постепенно каждую печеньку собираем между собой теперь вот так пройдемся, немножко разровняем с этой стороны тоже самое чтобы у нас слой шоколада был приблизительно одинаковый по всему периметру нашего дома Запаковываем, чтобы не было щелей. И отправляем пропитываться где-то на пару часов в холодильник. Либо можно в морозилку. Через некоторое время достану и покажу, что у нас получилось. Вот я достала его с холодильника. Он у меня постоял часа три, ну, наверное, ближе больше к четырем. Так, ну, вот такой в разрезе он у меня получился. Пережется, не ломается. Вот такая красота. Если вам видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Обязательно пишите мне комментарии. Буду рада общению с вами. Всего хорошего и до новых встреч!